Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республики Беларуси Жазе Антонио Марата Товарыш в составе делегации посетил музей истории КФУ. Свыше полутора тысяч экспонатов познакомили гостей с историей университета. Казанский федеральный университет является одним из немногих российских вузов, где ведется преподавание индонезийского языка. В ноябре 2019 года в стенах университета даже прошел День Индонезии. А в период с 2017 по 2021 год ученые КФУ опубликовали в соавторстве с индонезийскими коллегами 20 статей. Это уже не первый визит делегации посольства Индонезии в КФУ. В 2019 году в ходе встречи обсуждались возможности взаимодействия КФУ с организациями Индонезии в сфере туризма. Осуществлялось это путем организации рабочих групп и семинаров. Кроме того, была затронута тема необходимости расширения школ изучения русского языка в Индонезии. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.